Дорогие друзья, хочу вам показать небольшое видео, чтобы напомнить как можно оживить ну, в системном смысле слова любой жесткий диск. Вот, например, попал свой маленький диск вот такой вот, вот. цилиндр головки на нем написано, то есть проблемы определить его параметры нет. Даже автоопределение не обязательно, но он автоопределяется. Вот такой старенький компьютер собрал. Самое главное иметь флоповод и загрузочную дисклеточку с ДОСом. Включаем наш компьютер. наш компьютер видим что диск авто определился смос можно даже не заходить но к сожалению системы нет вставляем дискетку и жмем любую клавишу Пошла загрузочка доса. Здесь, конечно, ошибки, да, у меня там самые простейшие набор файлов. Видите, даже попытка загрузить. команда вот, не удалась. Вот. Набираем туда VC D да, VC. Вов, И загружаем наш любимый Волков ну Давайте для начала небольшой ликбез по клавишам Волков командере. Чтобы сменить содержимое панели, надо нажать Alt либо F1 и выбрать диск, либо Alt F2. Чтобы погасить панель при нажатом Ctrl Нажать F1 либо F2. Чтобы посмотреть версию DOS, надо просто напечатать вверх. Вот, гасим панельку и видим, что 6.2.2. Так, смотрим на содержимое дискеты и видим, что формат SIS и F-диск присутствует остальное пока нас не очень волнует диск диска c физически нет то есть логически нет извините логически нет. да я хочу остановиться многие скажут зачем мучиться с досом вы поймите что маленькие диски по одному по два мегабайта смысла нет в Windows форматировать. В Windows может даже не понять. Так, вот, запускаем наш любимый R-диск. И радуемся. Если жесткий диск будет виден, вот F-диск загрузилась. Высветилась менюшка. Значит, жесткий диск доступен. Жмем четверочку это дисплей Polytetition интер Enter видим, нет, Polytetition жмем Escape, возвращаемся в нее и говорим давайте создавать единичка интер. для начала создаем первичную нажимаем единичку Enter немножко ждем Вот, да, мы саму собой хотим создать таблицу. Все через интер. Компьютер создал. таблицу и перезагрузился. Ну, конфьютер это вообще другое другой так что не обращайте внимания. Так, BC, Дробь, дробь. Вот. Теперь опять запускаем их диск наш любимый. Так, смотрим четверочкой. Все первичная есть. Она активна. Размер 2000 мегабит. 26% это максимум, что он может DOS создать на жестком диске. все, выходим и создаем теперь Extended Petition вот, он предлагает создать размером 5,977 соглашаемся, само все, она создана. Выходим. И теперь на месте этой внешней патриотики создаем логические диски. Логические диски в D6D2 больше вот этого быть не могут. Само собой соглашаемся. Вот он создал диск D. Предлагает создать следующий приглашаемся, диск Е и остаточек 1883 это следующий диск F все мы создали можем посмотреть что мы создали вот это два физических и вот это логические все красивенько выходим из диска И естественно перезагружать. Перезагружаемся также с дискетки пока что. Опять. Ну это сбои на дискетке, но вообще я понимаю. ВС. Теперь, нажав Alt, F2, мы видим все наши диски. Но ни один диск открываться не будет. Потому что что? Потому что они не отформатированы. Ну, все диски не буду я показывать, как форматировать. Вот, форматировать следующим образом. Набираем формат, букву диска, двое интер. Хотите форматировать? Да, хотим. Все, пошло форматирование. Ну пока идет форматирование, познакомлю вас с материнской платой, которую я использую для вот этого вот видеоурока. Это гигабитовая плата, называется GA 586 ATV. Ну, к сожалению. Софи этого радиатора я не нашел под рукой. Поставил вот такую девочку Внешняя кэшка стоит, фонная кэш. Вот видите, какая. Сейчас попробую вам показать. Сейчас я включу вспышку. Вот. Такая вот расширение кэш-памяти вот такое стоит. Две двухсторонних 72-множественных симки стоят. Макиянка это на чипсете Intel. И ST3-64-V2 видеокарта вот такая. достаточно надежная как по максимуму в нее воткнута память такую материнскую плату я использую так он, привод стандартный ничего в нем особенного нет шильдик не помню где у него. Вот ширдик Метроникс Мitsumi модель Филиппина. Ой, плохая резкость. Вот, закончилось работирование диска С просит ввести его имя, но имя мы не будем вводить. Просто вот теперь уж, набрав Altium 2, мы можем зайти на диск C. Вот он пустой. Теперь нам надо сделать его системным, чтобы была возможность загрузиться. Напомню, переход из окна в окно, в локов или нортон команды, клавиши TAP. Вот так вот. Теперь идем на диска и пишем sys.c двоеточие. Команда sys переносит систему на указанный перед двоеточием диск. Ну вот, вы видите, что на c появились системные наши файлы. Сейчас тоже выключу системные файлы. Теперь туда мы можем добавить, ну что, давайте командок.txbug, config.sys, диск, формат, но сколько ничего нет, пру. Вот 80. Пригодится. Оксидером захотим поставить. Так. F5. Перекидывали. Это вам не Windows. Все не торопясь. Поскрипывая. Но идет. Основные файлы перенесли. Теперь идем в конфиг, жмем F4 редактор. Так, ну здесь все закрыто, никакого криминала не осталось. Так, автоэкзек тоже F4 открываем. Уник АГД УСКР нету, меня, к сожалению. П 1700 есть, но не буду я сейчас выбивать его. Вот так вот, завемлю. А, и здесь не NC, а VC. VC VC Оставляем, то есть путь к блоку команды. Все, Остальное пускай будет, мешать не будет escape сохранить все теперь мы можем смело вынимать нашу дискетку и нажимать кнопочку сброс вот, вот третья у меня вот и смотрим на загрузку жесткого диска стартинг ps вот диска нет, к сожалению вот мы сделали жесткий диск с которого можно загрузиться так. ну давайте C нажмем так, а вот теперь следующие диски у нас DDF, они тоже не работают пока их надо отформатировать, вот берем опять формат, давайте сзади начнем F, вы и да, что он сказал, ой, вот а. он нажал формат, F, Будет yes. очень. надо ответить. Все. И пошло в Вот так вот мы делаем для каждого диска. Соответственно, набрал формат и поставил букву этого диска. Будет Давайте напомним напомню клавиатура. А значит когда мы маркер на формат поставили мы просто жмем ctrl-inter ctrl-inter и надпись формат ком переносится в командную строку потом жмем букву диска f и жмем shift g вот shift g это есть как раз две точки все постухаем вот так вот за несколько минут мы научились делать из несистемного жесткого диска диск-системы, с которого мы можем заговориться. Ну а что дальше с ним делать? Ну, попытаемся разобраться в моих следующих видео.